Доброе утро. Это Барсик. Он сидит, ждет, когда я его выпущу на улицу. Вот так вот он ждет. Сейчас я его вынесу. Время еще 7 часов нету. Я хочу показать, как у нас завтрак. Сейчас я мальчишек буду будить. Это у Максима завтрак. Вот всегда так у него. Если захочет, он съест еще оладушки. А это у Толи завтрак. У нас Толи есть только... Кекс светловский по утрам. Если нету кекса, он не будет есть ничего. Вот такие у нас индивидуальные особенности. А это у Максима и надо, чтобы у него обязательно лежала ложка, потому что он печенюшки макает в чай и их кушает. Когда прозвенит первый будильник, они начнут одеваться в школу. Но еще пока спят, я их ночь пошла будить. Но она уже. Она уже умирает у тебя. Вот рыбки живучие, да, ничего им не страшно. И барчик их не достает. Ты можешь под стеклом. А он сразу. Попрошу воротничок. Носки. Так, Толя, вытя, давай вот здесь вытирай и на кухню быстренько. Уже и вот здесь тоже пытешь. Да. Ну давай на кухню тогда. У нас тут на кухне классики нарисованы. Все, классики вымываем, если угодит. Значит, дежурный у нас убирает постель. И потом протирает полы утром и вечером, перед тем, как спать у очень много пыли копится у нас. Все, Толя, молодец, спасибо. А? Толя сегодня у нас дежурит? По камбузу. По квартире. Все, Толя, Максим, дышит еще? Ну-ка покажи. Бедная синичка у нас умирает. Ну, кое-как еще дышит. Что, Он ее все-таки перекусил. Какой-то жизненно важный орган. А чё этих рыбок-то, Максим? Выпи-то у тебя чё? Это у нас второй звонок на телефоне, нам надо одеваться, значит, и выходить из дома. 7.20.